Очаровательна, милая, тонкая натура. глаза ее блестят, как две звезды. Не в силах описать ее литературы, Небесные, неповторимые черты. И нежный глаз с ее прекрасных уст. Улыбка несет свет очарования. Она, она прекраснее, чем девять мус. Бескрылый хирург.